Максим, а как же диверсификация по странам, ребят? Еще раз есть вопрос, ну то есть вот то про что я говорил, да, то есть почему люди даже знаете вещи, казалось бы очевидные, и простые, почему они все равно не богатеют, да? Потому что когда мне задали вопрос, почему россия покупаются для иностранные компании, я говорю, есть задача создать. Что такое создать? Создать это когда капитала нет и я его создаю. Создать капитал на длительном промежутке времени. Диверсификация, когда у вас уже есть капитал, и вы его диверсифицируете. Если идти в параметры создания капитала, то в этом случае вы должны смотреть на то, что, что вам позволит создать. Или компании, у которых хорошая прибыль, но они стоят дешево по каким-то причинам. Политические риски, административные риски, налоговые риски, санкционные риски. Да? Ну, то есть сложилось так, что хорошая компания, которая имеет хороший денежный поток, стоит дешево по внешним обстоятельствам. И когда у меня стоит задача создания капитала, мне нужен цена PE, срок окупаемости 5, то есть чтобы у компании было столько чистой прибыли, что при прочих равных условиях мои инвестиции в ней отбились бы, ну не, не напрямую конечно же отбились, но в финансовой математике отбились бы за 5 лет. Вот в России этот показатель PE сейчас составляет половиной семь, в Америке 25, в Китае 30. То есть, если я инвестирую в китайские компании, то в этом случае, в среднем, опять-таки, я говорю, да, там инвестиции окупаются 30 лет, в Америке 25 лет, в России 6 лет. И Если у меня стоит задача создать капитал, я буду его направлять туда, где он может создаться быстрее. Это мой выбор, это показатель цены ценностей, это принципы асимметричного инвестирования. Будет еще дешевле, я регулярно инвестирую, ребалансирую. Через 15-20 лет у нас будет другой президент, ребят. И если вы не верите в Россию, то тогда инвестируйте, в принципе, глобально. Инвестируйте, вот тут говорили, в дивидендных аристократов в Америке. Это тоже ваш выбор. Я вам говорю, что с целью, с позиции, если ставить целью создать капитал, я считаю, что лучшим инструментом для создания капитала является российский рынок. И я объяснил, почему я это делаю. Поэтому я сейчас не, заставлю, не включаю сюда инструменты управления капиталом о глобальной диверсификации. Да, у меня есть еще 3 миллиона долларов. И, конечно же, у меня есть брокерский счет. И в IB есть, и в XANTA есть, и в UBL есть, как и в России у меня тоже есть брокерский счет и в Тинькове, и в Открытии, и не один. Диверсификация контрагентов в том числе. По задачам, которые выполняются. Ваш курс для более опытных инвесторов, новички – это или будут тупо копировать ваши действия? Так, смысл в том, что при этом и предполагает, что нужно копировать мои действия. Не надо ни в чем разбираться. Надо открыть брокерский счет по инструкции, который дал, завести туда деньги по инструкции, которые дал и совершить сделку по инструкции, которые дал. А что покупать, я, соответственно, каждый месяц предоставляю. Здесь просто попробовать тариф осторожный, да, то есть технические моменты, ответ техподдержку у нас, соответственно, дает.